Здравствуйте, друзья! На днях я купил этот планшет, чтобы показать вам моей песне. Эта песня Atom Style. Святая Мария же петь с тобой в унисон Земная стихия Любит ядерный фасон Бросит у вас понизить И Ядерным чувиком Аллы помады Здесь обозначены Дни календарные, Дни сотворения С тем солидарные, Чем появление в мире не рады может и гады, но каждый с баллончиком Вшитым в промежность, таким расшение, Ваша реакция, ваше решение, Опустошение с новым молодчиком, А пресвятая чистейшее дело, Плевые дело, но делали плево, Что же бетончик торопит орет? Вперед, вперед. Святая Мария, как же петь с тобой унисон? Земная стихия любит ядерный фасон, Бросит вас понизить он ядерным джубиком, Малой помадой твой телефон на десятой странице. В день календарный опали ресницы, В день размагниченной всяк не палады, Нужны и гады включить электричество, Бои головкам нужны позаряды, Вместо скварешники встроят детсады, А из засады не важно величество. О, пресвятая чистейшая дева, Плевывает дело, но делали плево, Что же бетончик торопит орёт? Вперед, вперед, святая Мария, Как же петь с тобой унисон? Земная стихия Любит ядерный фасон. Бросит вас понизить дон И ядерным тюбиком малой помады Крест Космос подвинутый Старт на площадке Где день не протянутый Деформированный Череп не вады Разве ж не рады на завтра останутся? Дни календарные, дни сотворения, света парады, плоды покорения, не к поколениям, что к тюбикам тянутся. О, пресвятая, чистейшая дева, Плевое дело, но делали плево, Что же бетончик торопит орёт? Вперед, вперед, святая. Мария, как же петь с тобой в унисон, Земная стихия, Любит ядерный фасон, Просит вас понизить он.